Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор от компании Force. Код товара 3251. Данный набор выпускается в двух вариантах с 12 гранными головками и шестигранными. У нас в видеообзоре набор шестигранными головками. По комплектации в наборе рабочий квадрат 1, 3 восьмых, в комплекте одна трещотка под квадрат 3 восьмых, 24 зуба силовая, имеет реверс, быстрый сброс головки, рукоятка, резина. Надпись форсе, надпись форсе на, на металле и код согласно каталога, имеет каждый, каждая единица инструмента. Длина трещотки 20 сантиметров. Далее Т-образный вороток. 170 мм длина под квадрат 3,8 с плавающей головкой. Вал удлинителя 150 и 75 мм. Также имеют надписи Force и номер согласно каталога. Материал затовления инструмента хром-ванадий. Две свечные головки 16 и 21 мм. Внутри резиновые вставки имеют, чтобы не выпадала свеча при откручивании. Так, головки шестигранные в данном наборе. Здесь их 17 штук. Самая маленькая головка на 6 мм. 6 граней. Как вы видите, половина глянцевая, тут ребристая поверхность идет, такая полоска и внутри матовая самая большая головка в наборе на 22 мм. 6 граней так и имеет еще карданный кардан карданный шарнир кардан для трудонаступных мест так, сам набор поставляется в пластиковом кейсе. Пластик жесткий, даже можно сказать очень жесткий. Запирание на вот такие вот защелки. Тоже пластиковые. Так, по габаритам самого кейса. Так, ширина 38 сантиметров. Высота 16 их глубина 5 сантиметров. Вес самого набора составляет 2 килограмма 300 грамм. Рабочий квадрат 3 восьмых. В данном наборе идет. Сам кейс, вы видите, я держу. Но это можно использовать как дополнительный набор в автомобиле. То есть набор, видите, тут ничего лишнего, только самый необходимый инструмент. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш видеоканал. До свидания.